Следующая новость из разряда «Смотрите, за что вы отдаете деньги». Красноярец по имени Дмитрий как раз проявил внимательность и в результате стал заложником на штрафстоянке. Утром, рассказывает Дмитрий, не заметил запрещающий знак и оставил авто на улице диктатуры пролетариата. Через пару минут, когда вернулся, понял, что его эвакуировали. Адрес площадки «Промысловая, 45». Из центра до этого места ехать около пяти километров, но счет автовладельцу выставили за все 10, то есть в половину больше. При этом выдавать транспортное средство, пока они заплатят всю непонятно откуда взявшуюся сумму, отказались. В итоге мужчина несколько часов простоял на улице, но внятных объяснений тому, откуда взялась завышенная цифра, так и не получил. Причем удивило еще и то, что люди совершенно с разных мест. У кого-то вот от дома быта эвакуировали, сумма такая же. У меня вот с диктатуры 31. Вот. И у всех сумма одинаковая. То есть, как бы абсолютно устойчивое такое ощущение, что сумма берется с потолка. Вот, вот такая записанная, все. Вот хотим столько за свою услугу. Все, столько написали. Многие люди как бы на работе, это все происходит в рабочее время, это ропятся. И просто многие как бы, поддерживали мою позицию в том, что я хотел в этом разобраться, и говорили, да, мы бы тоже это сделали, просто как бы, ну, не можем посвятить значит, этому вопросу весь рабочий день. Но я поясню, за каждый километр, который проезжает автоэвакуатор, оштрафованный хозяин по закону должен заплатить по 95 рублей. Таким образом, Дмитрию пришлось бы отдать около 500 рублей, а не 1000, как мы насчитали. Руководство фирмы, которое занимается эвакуацией, сегодня так и не рассказало, откуда берутся сомнительные калькуляции. Никого не было на месте. Диспетчер же подтвердила, забрать машину можно только заплатив завышенную сумму. Уже после в компании разберутся, разберутся и вернут деньги хозяину Например, на марки. Например, насчет мобильника, если он согласится. Между тем, в Федерации автовладельцев говорят, случаи надувательства клиентов со стороны фирм автоэвакуации в Красноярске происходят регулярно. В данном случае непосредственно можно обращаться в прокуратуру с предоставлением всей информации. В случае выявления таких нарушений прокуратура будет возбуждать отдела, и фирма автоэвакуаторов будет привлечена к ответственности, причем для физических лиц. Одна сумма штрафа для юридических, она во много раз больше.